И это очень важное качество для того, чтобы воспринимать этот мир как волшебный, потому что стихии подвигают сознание человека не к магии, но к волшебству. А волшебство это обязательная ступенечка, в которую непременно только через нее можно войти в истинное понимание магии. Но волшебство это лишь форма магии, ее внешнее проявление, как ваше зеркальное отражение, проявление зеркала. Да, вот ваше отражение, проявление в зеркале, оно еще не отражает полноты картины, но оно дает уже впечатление. И, как правило, это впечатление всегда самое приятное. Да, потому что под словом мы волшебство мы подразумеваем, как правило, что-то очень хорошее. Так? А под словом колдовство не очень. Но это две стороны одной медали, потому что с нашей стороны зеркальная дверь отражает волшебство, а вот с обратной стороны колдовство. Но не пройдя через эту дверь, магию как науку, магию как дисциплину не постичь. Стихии приблизит нас к волшебству, они подоведут нас к этой двери, а уж как мы будем ее открывать, мы будем с вами решать сами, да? впоследствии, в зависимости от того, что нам надо от этого мира. Ограничиться ли его волшебной функцией или все-таки двинуться дальше, посмотреть на другие его возможности, обратную сторону, так сказать, теневую сторону этого мира. Качество внимательности как раз и позволит вам к этой двери приблизиться и увидеть то, чего вы не видели раньше. Поэтому здесь только от вашего желания зависит, насколько вам это дело нужно, насколько вы действительно хотите видеть мир в таком цвете. Развивая качество внимательности, мы ни в коем случае не должны забывать о том, что мы будем это делать в реальном социальном мире, среди привычного окружения людей. И может статься так, что люди окружающие, привыкшие вас видеть только в одном каком-то определенном качестве, новое мировоззрение ваше не воспримут. Поэтому техника безопасности относительно формирования себе нового волшебного мировоззрения, это обсуждать происходящее только с теми, кто гарантированно может вас. По крайней мере до какого-то определенного времени. Присутствующие в группе это как раз та самая первичная команда, которая, которая вполне может вас понять. Да? Что касается ваших близких, будьте пожалуйста изначально предельно осторожны, потому что это изменение мировоззрения всегда требует аккуратности, аккуратности, потому что иногда бывает жесткое мировоззрение иногда не очень. у тех кого жесткое мировоззрение очень сложно его меняют и воспринимают, в качестве врагов любого, кто пытается это сделать. Поэтому если вам дороги ваши близкие, если вы хотите их сохранить рядом с собой еще какое-то время, вот, постарайтесь быть деликатным в этом отношении. Это первое. Второе необходимое качество, которое вам необходимо будет для, на нашем курсе, это чувствительность. И здесь от развития чувствительности тоже очень много чего зависит. А все почему? Потому что в сознании и теле стихии на сегодняшний момент могут быть проявлены не ярко. Более того, могут стоять определенные блоки, некие программы, запрещающие это ощущать, запрещающие это чувствовать иначе, чем это принято. И эти блоки мы будем тоже снимать с себя постепенно. То есть будем снимать, безусловно, это не без этого. Да, Наш курс, он к этому делу и для этого дела и предназначен. Но это тоже надо иметь определенную деликатность по отношению к своему собственному сознанию. Задача развить чувствительность до такой степени, что вы будете стихии чувствовать, не просто видеть, не просто понимать, не просто знать, а именно чувствовать. А для этого нужна такая же деликатность по отношению к самому себе, не только уже к окружающим, но и по отношению к самому себе. Вот эти вот два очень важных качества, которые вам необходимы. Ну и третье качество, которое, собственно, было пропускным пропуском на этот курс, это отсутствие страхов. Отсутствие видимых страхов, чтобы прикоснуться к своей, к своей глубине, к той глубине, которая еще до сих пор, возможно, вами была неосознаваема. Потому что то, что вас породило, а именно та стихийная сила или сочетание стихийных сил, которые мы называем духами, элементалями, первобогами, при прикосновении к ним может возникнуть состояние, когда вы испытаете шок. Ну, а шок, как правило, выражается в немотивированных, несанкционированных, вообще непонятных страхах абсолютность реалистичных страхов, бояться того, чего никогда в жизни не боялись. И поэтому чистка астрального тела, второй базовый курс, который является допуском прохода на этот стихийный факультет, является обязательным. При первой чистке мы, что называется, снимаем верхний слой, снимаем верхнюю грязь, как старую штукатурку, обнаружив, что перед ним под ним лежат какие-нибудь там газеты 60-го года, которые тоже нужно снимать, ну как мы ремонт делаем. В старую квартиру въехали и начинаем все это дело очищать. Вот с нашим астралом приблизительно все то же самое. Мы сняли первый слой и ахнули, а там такую. Мы сняли второй слой и понимаем, надо дочищать, потому что здесь кусок рванины остался, здесь грязь, здесь спрятавшийся страх, здесь вообще непонятно, какая заплатка непонятка, из какой жизни она стоит. То есть это вот трижды надо вычистить для того, чтобы просто снять верхние слои. А потом уже все остальные техники всех остальных курсов, в том числе и стихии, они позволяют вычистить более глубинно, более точечно, более филигранно все это дело очищать, уже запуская процесс, не накапливая этой грязи в течение жизни. Наши методики построены таким образом, чтобы вы ориентировались только на себя, на свое собственное самочувствие, на свои собственные возможности, да, время, возможности, силы, которые вы можете вложить и в чистки, и в работу, и в практике. Кто-то может там за один день пять лет, там 10 лет охватить, а да, кому-то по полгода надо двигаться по чуть-чуть, по чуть-чуть, пока он, что называется, не наберет вот этой первичной силы для более глобальной работы. Поэтому мы всех... Одним не меряем, у, нас есть, у вас есть семинары, семинары позволяют вам их включить и выключить тогда, когда вам хочется. Вот. Поэтому работайте, но не важно как, главное, чтобы вы эту работу сделали, неважно как. Итак, три качества, два из них важных, чувствительность и внимательность, и отсутствие страха. Отсутствие страха. В первых и вторых курсах я вам рассказывала о функциях подсознания, прежде всего о том, что оно не очень любит отдавать энергию на работу. Его задача энергию сберечь, зачем ему отдавать. Когда подсознание учует, что вы начинаете предъявлять к нему требования значительно более высокие, чем раньше, оно естественным образом может воспротивиться. Не потому что оно такое вредное, а потому что в нем вложен такой механизм сделать все, чтобы не тратить энергию бездумно. А бездумно это, прежде всего, предполагая, что хозяин, носитель, то есть сознание, может не ведать, что творит. То есть он может желать потратить энергию, а на самом деле ему это совершенно не надо. Поэтому в подсознании вложен механизм троекратной провокации, троекратного сдерживания. Вот этих вот посылов, энергетических посылов, раскрыть свою мощь, раскрыть свою силу и научить себя и свой собственный разум тратить энергию в гораздо большем объеме, чем раньше. Но поскольку подсознание призвано сберегать с одной стороны, а с другой стороны оно по природе по своей является слугой разума, оно должно трижды как бы отказать. Да, а ты должен трижды настоять на своем. И эти отказы выражаются в следующих реакциях, реакциях подсознания. Когда я начинаю предъявлять к нему большие требования, то есть требовать, отдать больше энергии, например, чистим астрал, да, или мы занимаемся какими-то практиками, которые видоизменяют структуру подсознания, например, те же самые стихии, оно включает три механизма, которые вшиты у него как алгоритм, базовый алгоритм присущий каждому человеку по праву рождения. Первый механизм это лень, вам перестает чего этого хотеться. Ну, то есть ну, вот с каким угодно делом бы заняться, вот только не этим. Ну, не хочется. Да? Это самый щадящий механизм, потому что лень она не вызывает ни болевых ощущений, ни эмоциональных переживаний, ни каких-то стрессов, Он просто ничего не хочет, да? вот такое, такое чувство лени. Если вы эту лень переборите, если вы сумеете поднять себе за и сказать надо работаем взялась, чего сидим то тогда подсознание включит второй механизм то есть не потому что еще раз повторяю оно вредное или не необразованное потому что оно так запрограммировано и механизм этот называется страх он начнет быть страшно страшно прикасаться к каким-то вещам начнется страх от воспоминания страх от знаете, предпосылка, а что мне за это будет, как, как, как у ребенка, да, который хочет чего-то новенького, но не знает, накажут его или не накажут. Лучше предположить на всякий случай, что накажут и не делать. Да? Вот этот вот страх, причем он совершенно не мотивирован, он рациональный, он может возникать по любому поводу, совершенно не связанному с проблемой, которую есть которую вы сейчас перед собой поднимаете и задачи, которые вы поднимаете, он просто накатывает, что называется, волнами, да, вот Если кто-то переживал панические атаки. Да? Знаете, что это такое? Я знаю. Да, хорошо. Вот панические атаки ⁇ это как раз вот реакция подсознания на грядущую, грядущую трансформацию. Если это не помогло, то есть упрявец, разум все равно говорит даже не старайся, даже не пытайся, переживем, переживали всякое, переживем и твои вот ребенки, то тогда следующий механизм, который впускается подсознанием и который он тоже обязан использовать как самый последний аргумент это боль. Тело может заболеть. Последний шанс, что называется, подсознание спасти своего владельца от предыдущей трансформации. Болезни разные, да? бьет обычно по уязвимому, простудными или заболеваниями вы склонны болеть, значит, будет так. Обострится ли хронь какая-нибудь давно забытая, значит, будет так. То есть помните, любое следствие всегда имеет причину. И если вы вдруг посреди полного здоровья начинаете хворать не пойми чем, совершенно беспричинно, а перед этим эти две первые, первые стадии уже были, знаете, это реакция Подсознание базовое, ошибка, ничего не сделает, надо это пережить. Реакция подсознания на грядущую трансформацию. Если и это не помогло, то есть, несмотря превозмогая боль недомогание, сознание все равно ползет к компьютеру и старается вычистить астрал, что с ним не делая, оно все равно упрямо-упрямо идет в своем направлении, то тогда сознание скажет, тут всё. У меня нету больше. Нет да, кости практикости сопротивления. Ну, нету. Нет у меня алгоритмов. Да? Но вот это вот надо пережить. Надо сказать, что большинство людей, которые идут по развитию себя, в том числе и по развитию своего магического потенциала, своего магического ядра, спотыкаются на этих первых трех шагах. Не на первом, так на втором. Не на втором, так на третьем. Потому что это очень страшно, не зная, что это правильно вшитый механизм сознания, как три степени проверки в обязательном порядке, сознание отказывается от намерения, успокаивается подсознание. Но начать по новой всегда значительно сложнее. Почему? Потому что есть память уже обо всем. Не зная причины, сознание уже подсознательно боится, извиняюсь за тавтологию, о том, что все возобновится. Оно обязательно возобновится, потому что опять... Поэтому будет, будет вот этот вот активирован вот этот вот вшитый алгоритм проверки, тройной проверки. И это, об этом надо помнить и никогда не забывать. При вторичном прикосновении, при вторичной попытке, сознание и подсознание может помнить, что, например, первый этап ⁇ лень. Хороший, хороший, хорошо обученный, обученный разум, он уже его прошел, его можно уже не включать. А если он будет включен, то вы его даже не заметите. Он может сразу перейти ко второму пункту, к страху. А если он будет помнить, что это вы преодолели, он вернет вас на ту точку, на которую вы споткнулись. Для экономии усилий, собственно. Я понятно объясняю? То есть сразу болезнь. То есть Как только прикоснулся к чистке астрала, все заболел. То есть такой условный рефлекс. Вот помните, это... Это не страшно, это все надо преодолеть, все можно преодолеть. Подсознание никогда не допустит, чтобы болезнь превратилась, скажем так, ну, закончилась негативным, летальным исходом. Это, это не Его задача попугать, его задача предупредить, что не надо этого делать. Если разум справился, если преодолел илей и страх, и боль, то тогда перед ним открывается огромная перспектива. Подсознание склоняется в глубоком поклоне и говорит, да, я твой слуга, я буду делать то, чего ты хочешь. И тогда работа идет значительно эффективно. Для того, чтобы развить качество внимательности по первому пункту, обязательные условия, а для, и также для того, чтобы фиксировать методы работы своего подсознания, о котором я вам говорила, на нашем курсе, особенно на этом курсе, очень важно выполнение такого домашнего задания, как ведение дневниковых записей. Если вы к этому делу не привыкли или отвыкли еще со школы, да, когда делить дневником, в общем-то, все и закончилось, вам придется вспомнить этот навык. Потому что это очень важно. Фиксировать малейшие события, ибо в мелочах кроются ключи. И, возможно, вам придется вернуться потом на месяц, на два, на три назад, перечитав свои дневниковые записи. Только так можно найти определенные ключи, подсказки к решению вопросов, которые встанут перед вами в дальнейшем. Также дневниковые записи развивают именно то самое качество внимательности, потому что фиксация идет скрупулезно. Сознание и разум может забыть через сутки, через двое, через трое какие-то маленькие элементы, какие-то маленькие мелочи, но записанные на бумаге останется там до тех пор, пока эта бумага к вами не уничтожится. Мы сейчас отвыкли вести дневниковые записи, но в лучшем случае мы будем вести какие-нибудь блоги да, публичные, и только, только в том случае, если есть литературный талант. А если литературного таланта нет или есть там внутренняя стеснительность, то и этого делаться не будет. Как хорошо было в начале этого века, вернее прошлого века и позапрошлого, когда не было ни интернета, когда не было ни печатных машинок. А у людей была потребность выражать себя, и тогда по понятие дневниковой записи было абсолютно естественным. Детей с малолетства, как только он начинал писать, его приучали вести дневник. Причем очень важно в интеллигентных, благородных семействах дневник это было святое и незыблемо, то есть дневнику прикасаться посторонним было совершенно нельзя. Это сейчас у нас нарушаются границы личного пространства, да, и родители имеют возможность влезть дневниковые записи своих детей, тем самым отрезая от них полную возможность и потребность в дальнейшем развивать это самое качество. Да, потому что испытывает человек колоссальное унижение, когда прикасаются к его внутренним переживаниям. Он же не только события описывает, но еще и свои внутренние отношения к нему. Вот поэтому, зная об этом, зная, что рядом с вами находятся люди, да, просто люди. Зарядной доли любопытности свои дневниковые записи храните в защищенном месте, но при этом не переставайте их вести, это очень-очень важно. Развивайте в себе этот навык, и по первости будет казаться, что ну, глупости какие-то я пишу, да, вообще ничего не получается и вообще зачем это писать, но сделав над собой усилие, то есть преодолев вот эти вот три пункта, как по крайней мере первые два, лень страх. Вы настолько втянетесь в этот процесс, что ведение дневника станет для вас абсолютно естественным. Как не записать, не зафиксировать события сегодняшнего дня, а сны? Ведь это очень важно. Не записался он сразу, все через полдня улетел. А как интересно бывает и важно вернуться к своим сновидениям годичной давности, которые тебе описывали, вот оно с тобой сейчас происходит, мы тебе это показали вот так вот, и вот оно сейчас вырисовалось, проявилось в реале вот в такой вот форме. Ведь это колоссальное обучение самого себя для того, чтобы научить сознание причинно-следственным связям. То есть ну, оно вот, видите, вот астральная проекция такая, а вот в физике она проявилась вот так вот. Это же невероятный опыт, колоссальный магический опыт переноса астральных сновических проекций на реальность сегодняшнего мира. Вот, поэтому видите дневник, если вы будете, подойдете к этому вопросу достаточно серьезно, если вы уловите в этом деле кайф то пользу себе колоссальную, просто колоссальную пользу сделаю.